Воздыхание неизреченное. Небесный дом сияет благодатью. Свет и святость украшают бесконечность. Любовь разливается по бескрайним просторам небесного царства. Ликуют планеты. Звезды играют догонялки. Ангелы пребывают в покое. Суббота. Шалом. И только земля покрыта мрачными тучами. Солнце арестовано. Холодно и мокро. Деревья опустили свои ресницы. Стыдливо пряча слезы свои Птицы попрятались в крышах домов Боятся В мире человеческом происходят страшные процессы Все обманывают всех Все ненавидят всех Все тонут во зле Все воюют со всеми От страха и зверюшки попрятались в норы Жизнь замерла Застыла Небо плачет Мрачные тени людей с закрытыми глазами Пробираются между струек дождя Шепчак грубости в адрес любимой власти. Однако в подаемных местах видны фигурки, похожие склонившиеся на колени, люди, едва слышан шепот. И что интересно, весь мир со всем огромным разнообразием пустоты исчезает в никчемной серости. И эти фигурки, словно светлячки, будто звезды в темноте ночной привлекают к себе. Я затих, прислушался. «Сквозь шелест дождя дошли до слуха моего простенькие слова простеньких людей. Они разговаривают с Богом. Аж сперла дух. Ничего себе! Они разговаривают с Богом. Они называют Его Отцом. Они благодарят Отца за жизнь, за дождь, за хлеб, за спасение. Они просят мира народам. Они благодарят Отца за детей». Они рассказывают отцу, как счастливы они в своей жизни. Я замер. Шепотком подошел к ним, встал на колени рядом. Потекли из меня слова молитвы, потекли слезы. Это были слезы радости, слезы свободы. Наступило блаженство. Шаббат шалом.